Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Сергей, и в этом видео я расскажу про картофелический Apache. Картофелический Apache быстро обрабатывают картофель в больших объемах. На экране вы видите модель картофеля чистки Апач. Ее корпус и емкость выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Машина состоит из электродвигателя, внутренней емкости, прозрачной крышки и месгуловителя. Месголовитель – это ящик с фильтром. Он необходим для предотвращения засоров канализации. У данной модели картофеля чистки есть боковое окно для выгрузки обработанного продукта. У бренда Апач представлены еще две модели картофеля чисток. Они отличаются друг от друга показателем максимальной загрузки. Цифры в маркировке модели означает показатель максимальной загрузки. Внутренняя емкость покрыта абразивным полотном, которое легко снимать для чистки и замены элемента. Дно емкости представляет из себя абразивный вращающийся диск. Ось нас соединена с двигателем приводным ремнем. Двигатель приводит в вращение диск, и картофель чистка начинает свою работу. Длительность рабочего цикла составляет от 60 до 120 секунд. Картофель загружается в рабочую емкость. После загрузки необходимо закрыть крышку, закрыть боковое окошко и включить машину. Есть два режима работы машины – непрерывный и импульсный. И если вам требуется обработать большое количество продукта, рекомендуется включать импульсный режим. У картофелический есть таймер, поэтому вы можете выбрать длительность ее работы. В этом уроке я рассказал о картофелических Апач. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Меня зовут Сергей. Пользуйтесь техникой правильно.